Тогда начнем. Мы все пришли сюда э, для того, чтобы зарабатывать деньги. И мы находимся сейчас с вами на площадке э, компании Bitcoin Step, созданной Виталией Коноваловым. Для чего вообще наша, это наша стратегия, вертушка, да? как мы здесь зарабатываем деньги? Э, у Виталия, Виталия Коновалова есть три программы. Bitcoin Step, Bitcoin Step и Stepium. Вот в Stepiumе мы зарабатываем эфириум, такая же криптовалюта, как биткоин, вторая по счету после биткоина. И причем она очень замечательно растет. И зарабатывая здесь деньги, и самое главное, нарабатывая большую структуру, мы идем то на площадку степиум. Не выходим мы отсюда никуда. То есть здесь вертушка это наше ядро, где мы работаем а в компания, там у нас уже идут большие, очень большие идут перспективы и деньги. Так вот, я хочу, хотел с самого начала вам сказать, да, сейчас переключусь буквально на несколько секунд. Мы будем говорить, конечно, о нашей стратегии, о нашей вертушке. Но для того, чтобы понять, каждый человек понимал, для чего мы сюда пришли, я немножко хочу уделить внимание именно компании Stepium. Чтобы вы понимали, и не только этой компании, а вообще, чтобы было понимание. Коротко, весь маркетинг я не буду давать. Я буквально 2-3 минутки. Я хочу вам сказать такую вещь. Смотрите, здесь линейно-бинарный маркетинг, но мы покажем только линейку. Да, по линейке, какие деньги здесь есть в компании. То есть по классике каждый человек приглашает по два человека. Я сейчас говорю о компании степи маркетинге. Верхушка здесь сейчас ни при чем. То есть мы вот два человека пригласили в компанию Сцепим, каждый по два, как обычно классика, два, четыре человека пригласили. Еще по два человека, 8-16. И вот при условии, если вы пригласили всего два человека рабочих, пройдя 6 линеек, дальше уже по линейке люди деньги не получают. Это важно понять, сейчас я объясню. Вы получите 3,5 тысячи эфиров. Это очень большие деньги. Стоит вам пригласить третьего человека, также рабочего, да? Смотрите, во сколько раз увеличивается ваша сумма. 38 тысяч. С трех тысяч на 38 тысяч. Если у вас пять человек рабочих в линейке стоит, то эта цифра увеличится многократно, 812 тысяч с лишним. И эфиров. Это очень большие деньги, только по линейке. Теперь я хотел бы, почему я показываю этот, этот момент, а остановился на нем. Практически все компании, все проекты работают по такой же схеме. Не по такой схеме конкретно, а по схеме какой. Два человека пригласить, а если вы не пригласили, а если вы не сумели. А если они не смогли пригласить двоих. И даже если у вас все это сработало, то вы уже получаете только с шестой линейки. Дальше, вы уже, ваши люди будут приглашать. Вы уже денег не увидите, их нет. То есть выросла команда из тысяч человек, деньги вы получили с каждой. Причем вы получаете одноразово. Не постоянно получаете, они раз получили деньги, все. С первой линии. Со второй линии вы получили деньги, все. С этим одноразово получили деньги. И все. Больше денег вы не получаете, но это очень большие деньги. Вертушка для того, чтобы получать деньги постоянно. Сейчас я объясню, почему и как это работает. Вот когда у нас в любой проект, да, почему мы много раз слышали о графике, да, если видно мой кусочек. Начало компании, когда любой проект открывается, у нас идет, у компании идет резкий взлет, вот так вот идет, да, резкий взлет это почему потому что люди зашли с, большими, э, с большой сетью с большой командой и моментально компания поняла деньги то есть люди верхушка поняла деньги потом компания в течение года держится года два может трех лет держится на плаву и потом идет медленный, медленный спад вот эти люди которые внизу вот эти цифры да, это люди у вас будут допустим три вот тысячи человек шесть тысяч шестьдесят три тысячи 700 человек, там 15 человек, эти люди внизу, это те люди, которые пришли чуть позже, и у них не получилось с приглашениями. Все, пошел стопа по всем проектам. Как это обычная история. Человек не умеет приглашать, нет команды большой, не смог зайти, и побежали люди по разным проектам. Вот чтобы этого не происходило, мы сделали такую систему, как наша вертушечка. Перейдем к ней теперь. Стартовая площадка работает также по такому же принципу. Каждый должен пригласить по 4 человека. И тогда площадка закрывается, человек идет на выплату, на доход. Какие здесь деньги? Вход сюда, мы покупаем биткоин 0,06 биткоина. Получаем мы 0,096 после закрытия полностью всей площадки. Это в 16 раз больше, чем мы вложили денег. Вот это нужно сразу понять. Площадка работает, один раз сработала по вашему логин, и вы уже закрылись, вышли с этой площадки. Все, это стандартная схема. Мы работаем на этой площадке по системе вертушки. Вот так вы, смотрится наша схемка. Вот. Та же самая площадка, она здесь схематически изображена. Теперь переходим к вертушке, о ее достоинствах и э, сравниваем ее с сетевыми проектами, с компаниями. Да? Вот человек, который пришел, пошел на выплату, то есть мы всей командой, всей командой закрываем вот эту площадку. Работаем только на одного человека. В данный момент это начало было. Человек получил деньги, благодарит свою команду за то, что он сам бы не смог по классической стратегии, он бы не смог сам закрыть, а если бы смог, потерял много времени. Всей команды быстренько закрыли, помогли человеку. В благодарность и по нашей стратегии. Человек, который вышел на выплату, из своих 096 покупает подарочную площадку и рядом ставит свой аккаунт. Два аккаунта. Теперь мы всей командой по этой реферальной ссылке заполняем эту площадку из 20 человек. Всей командой. На деньги, которые образовались на этом аккаунте, вот у этого человека, у этого партнера, мы покупаем подарочные места верхним 16 человек. Берем 16 человек. Почему 16? Потому что денег здесь на площадке хватает только на 16 человек, вот эти 16 человек мы проплачиваем и дарим им по подарочному месту, люди еще не заработали ничего, ни копейки, внесли только свои 0.06, а уже получили подарочные места. И регистрируя по вот этой ссылочке, люди автоматически становятся в линейку вот сюда, тем самым выталкивая партнера на выплату, вот этот партнер получает 0.96, делает то же самое, покупает подарочную площадку, рядом ставит свой аккаунт, в линейку по вот этой периферальной ссылке, мы всей командой заполняем подарочную площадку и на эти деньги ставим вот эти, передвигаем вот этого партнера, сначала с него берем, ставим его вот сюда, через 16 человек в линейку и дальше ставим вот эту команду все сюда. Но поскольку мы здесь забыли вот этих людей, их, они идут в первую очередь, ставим их сюда, а дальше вот этих людей из первого, второго, вот этого по порядку в линейку ставим дальше. Дальше я не буду показывать рассказывать, и схему не нарисовал. Почему? Потому что а, у нас идет дубликация, то есть этот партнер получает деньги благодаря команде и ставит подальше место, и этот. Все делают одну и ту же функцию. Линейка у нас заполняется идеально ровно, каждый партнер которая вышла на вознаграждение, получает место и получает следующую выплату через 16 проплаченных партнеров. Это вот, При такой схеме идет стабильность. Через 16 партнеров. Время выплаты каждого партнера зависит от скорости заполнения подарочной площадки. Вот это вот, чем мы отличаемся от всех сетевых компаний. Когда человек приходит в сетевую компанию, в любую он находится в неизвестности. Сработают ли его партнеры, пригласят ли они людей, сколько у него хватит сил, Насколько у него, какая у него команда. Он зашел в 10 человек, а может быть вообще ни, ни одного не смог пригласить. Он в неизвестности, когда он получит деньги. Здесь мы можем примерно посчитать. У нас сейчас на сегодняшний день ежедневно закрывается одна площадка. Один человек идет на выплату. Чем быстрее мы будем работать с всей командой, тем быстрее мы будем получать деньги. Но при всем при этом у нас ни один человек не теряет своих денег. С первой минуты человек пришел, проплатил 0,06. Если что-то ему не понравилось, если он э, получил какую-то ложную информацию, в чем-то не уверен, он всегда может обратиться в чат с, с тем, чтобы ему вернули его деньги. Вот этим мы отличаемся от всех проектов, куда бы вы ни внесли деньги, вернуть вы их уже не сможете. Они уже пошли по сети, растворились ваши деньги. Здесь, пожалуйста, любой человек, который заходит сюда, понял нашу систему и зашел только что, вот сегодня зашел, он с удовольствием купит место, которое стоит впереди, с удовольствием вернет человеку деньги. И, э, то есть это говорит о том, что гарантированно человек не потерял свои деньги. Второй момент, я еще раз повторюсь, два направления на, э, на нашей вертушки. Первое направление, это увеличение ваших денежных средств в 16 раз, неоднократно, без риска потерять свои деньги. Второе направление, здесь вы создаете свою будущую команду и идете дальше в компанию Степиум с этими же людьми. Личники ваши всегда будут с вами. А здесь они будут э, разбегаться по всей верхушке. Но тех людей, которых лично вы сюда пригласили, э, это будут ваши люди, которые дальше поднимут компанию с э э Да, я еще хотел сказать, здесь еще маленький момент по приглашениям. Мы никого не приглашаем. Мы не рассказываем, ни маркетинг, э вы заметили, да, здесь нет маркетинга. Мы никого не приглашаем, мы людям предлагаем помощь. Позвонили человеку и сказали, тебе интересно, если хочешь увеличить свои деньги в 16 раз, при этом не потеряв, ну, в смысле, нет риска вложений. Не понравилось, забрал деньги, ушел. Все, это если человеку интересно, не хочешь ли хочешь, ты построить здесь свою команду. Интересно? Заходи. Неинтересно? Можешь в одиночку строить свой бизнес сам. То есть, как бы... Не, не, приглашение это когда вы прилагаете человеку проект, а он работает в своем проекте, мы не приглашаем, мы только даем информацию о том, что человек может здесь зарабатывать деньги без риска вложений. Все. Дальше. Есть такой момент, очень интересный. Вы когда выводите свои деньги, вы их выводите на кошелек блокчейн или Coinbase. Сейчас мы с Coinbase работаем, более удобная система. Вы вводите деньги на кошелек. Они у вас сами лежат, хранятся, биткоин только в росте, да? Вы все знаете, для чего мы сюда пришли зарабатывать криптовалюту. Но вы можете эти деньги опять же вернуть сюда в вертушку, свои уже заработанные, поставить их только не в линейку, а на подарочное место, любое. Любые денежные вложения. Свои личные деньги из кошелька, взять несколько мест здесь. Это никак не повлияет на выплату следующего партнера. Любому партнеру абсолютно все равно, кто стоит здесь в линейке. Получается, знаете, как это не партнеры стоят, а это суммы денег вложенные для того, чтобы человек получил свои деньги. Поэтому при такой нашей вертушке стратегии, когда мы переворачиваемся и идем вверх, не стоит... Бояться, чтобы, чтобы люди не переживали, что здесь кто-то, вы когда будете, особенно новички, заходят и видят, здесь фотография одна стоит, вторая, потом постоянно одна и та же фотография стоит. И думают, что мы ставим, знаете, как впечатление, как будто кто-то э, договорился с админом и ставит своих людей постоянно на выплату. У нас здесь нет админов. У нас каждый человек, который идет на выплату, становится казначеем. Что такое казначей? Казначей – это тот человек, который владеет суммой денег на своем кошельке и сумма денег вот здесь. Эти деньги он выводит из своего кабинета путем регистрации новых партнеров. Пришел новый человек, обратился к казначею. Новичок, новичок оплачивает деньги на его кошелек, наличный кошелек, блокчейн перевод деньги, а казначей внутренним переводом проплачивает новичка и активирует его здесь. Это такой момент, да, казначей. То есть отработал человек казначеем, следующий казначей, второй, на навыкнул, третий, по очереди. Каждый становится казначеем. Казначеи, новички, новые люди, которые пришли, никогда не будут работать в одиночку. У нас есть старший казначей, который помогает, и опытные казначеи всегда помогают новенькому расставить правильно, грамотно людей, и в линейку поставить, и проплатить, сделать свою регистрацию. То есть это нормально. Теперь, чтобы вы опять же не путались, Деньги вы получаете сначала с подарочных мест, это вертушка, вы перевернулись, и у вас как срабатывает? Вы думаете, вот вы пришли, и начинаете считать, боже мой, это я не скоро деньги получу, вы себя увлекли, как посмотрели вверху, столько людей стоит, нет, вы вот здесь встали, и вас тут же поставили вот сюда, наверх, на выплату. Когда этот тренинг закончится, вы получили свои деньги, и вы опять купили себе место еще ниже. И пока вы будете покупать эти места, у вас срабатывают эти аккаунты. Постоянно выплате, отсюда выхода уже нет. Вы постоянно в вертушке ходите. Здесь покажу на примере. Отработал этот аккаунт, вы заработали деньги, поставили подарочное место здесь внизу. Уже эти люди получили все выходы. Вы поставили свое место, подарочный аккаунт, свое место поставили. Это место отработало. Дальше пошли люди зарабатывать деньги, делать то же самое, внизу оставить. И доходит, опять больше до вас. Вы опять получили деньги. И опять ушли вниз. А то вот за это место получает это место. И так дальше. По кругу постоянно идет. Друзья, микрофончик у кого-то. Про соус кто нам хочет рассказать. Выключи микрофон. Вот, и... В принципе, преимущества, э, вот такие преимущества нашего нашей вертушки. Э, ну, в принципе, я вам пояснил, рассказал. И почему я затронул эту тему да, по поводу степиума, что мы переходим в компанию степиум. Верхушка для чего? Я вам сейчас покажу реклам, не могу показать, я покажу. Почему я показал сразу эту табличку? Смотрите, и для чего наша вертушка? Почему, как это э, совместить вместе? Вот вы пригласили сегодня в месяц, да, за 10 человек, вы в этом месяце 10 человек завели вертушку. И пошла у вас работать линеечка, да? Ваши люди э, идут за вами, их люди идут за ними, так вот мы создаем свою команду и заходим сюда. На следующий месяц вы еще пригласили 10 человек. В следующем еще 10 человек. И вот так, я образно говорю, да, по 10, может быть 5, может быть 20 человек, 30, неважно. И что получается? Через много какое-то пройдет время, тех людей, которых вы сегодня пригласили, они вам дадут структуру, дошли до 6 бинара, а дальше линейки. Вы получили эту сумму денег, и все. отработали работы, люди вам все, вся эта структура, вам деньги уже выплатила. А дальше у вас вторая линейка пошла работать. Через месяц вы опять на второй круг здесь пошли, через месяц вы опять пошли на второй круг. И так до бесконечности у нас структура, в степени у, вас, у каждого из нас будет расти. Вот почему я акцентировал внимание на этой табличке у вас, да? То если вы в месяц будете приглашать не 5 человек, а 10, ну представьте себе, какие суммы здесь будут выходить. Это уже может каждый человек сам для себя посчитать. Вот, в принципе, и все. Не буду больше вас задерживать, ваше внимание. Если у новичков есть вопросы, что-то непонятное, я, вам, я, я, знаете, как могу сказать такую вещь. Когда я говорю, включите микрофоны и задавайте вопросы, постоянно идет тишина. Я вас прекрасно понимаю. Есть же, знаете, такая притча, когда ученые все доказали уже, что Шмей... По аэродинамике со своими габаритами, с маленьким размахом крыла летать не может, а он летает. А знаете почему? Он не знает, потому что не знает, что он не может летать, поэтому летает постоянно. И также работает наша вертушка. Люди приходят новые, не понимают систему, не знают, как она работает, а она работает. У нас каждый день будут выплаты, выплаты, выплаты. Она работает и будет работать.